В этом уроке я хотел бы отдельно коснуться такой важной темы, что ну, можно покупать или продавать опционы, что лучше покупать или продавать опционы. Очень много споров по этому поводу. Есть сторонники того, что нужно покупать, и работать только от покупки опционов, а есть сторонники, особенно это приверженцы тех, кто торгует на западных рынок, рынках, говорят, что нужно продавать опционы, и это принесет вам деньги. И правы, и те, и другие. Но давайте разберемся по порядку. Говорят, что покупка имеет ограниченный риск. Ну, скажем, опцион стоит 100 рублей. Вы на 100 рублей покупаете опцион. И он истекает. У вас полностью вы его не использовали. Какой у вас риск? У вас риск стопроцентный. То есть на самом деле покупка опционов это стопроцентный риск. Потерять все свои вложенные деньги. Теперь давайте возьмем продажу. Продав опцион, мы смотрели график на момент экспирации. Вот скажем, у нас был там график, где мы 5 рублей получали за продажу. А потерять мы могли и 100 рублей. То есть здесь риск намного больше, больше 100%. И действительно, еще кроме того, возникает иногда ситуация, когда очень сложно оценить ваш риск. И оценить это не могут даже профессионалы. Мы в курсе еще будем касаться этих вопросов, почему так получается. Поэтому продажа действительно это очень опасная ситуация. Если вы продаете опцион, вы действительно можете задолжать даже брокеру. Что с покупкой вряд ли с вами случится. Покупка это стопроцентный риск. Но и то и другое это абсолютно неприемлемо для трейдера. Потому что вы приходите на рынок не чтобы потерять все свои деньги, а вы приходите чтобы заработать. Почему многие говорят, что нужно работать от продажи? Ну, во-первых, в большинстве случаев покупка очень хорошо работает на сильно волатильном рынке. Когда рынок постоянно и очень часто взрывается, и волатильность вырастает десятки раз. То есть, если, к примеру, на центральном страйке волатильность опциона около 20%, то бывает ситуации, когда она становится 200 и даже больше, то есть в 10 раз. Рост такой огромной волатильности – это огромные деньги для тех, кто купил опцион потому что даже ему не нужно и цене двигаться за счет. Мы будем еще рассматривать, когда греки, вам это будет более понятно. Но покупка опциона, когда возник, когда увеличивается волатильность, вы зарабатываете огромные деньги. Поэтому Такие стратегии прекрасно работают на развивающихся, на неустойчивых рынках. Именно у нас вот такой рынок, он в настоящий момент есть. И рынок у нас еще абсолютно не сформировался, есть большие риски. И вот эти риски нужно покупать, когда в моменте снижается волатильность. Все стратегии эти будем разбирать. Но именно вот рынок, как у нас, покупка будет работать намного лучше, чем на американском рынке. На рынке, который уже давно устоялся и не является развивающимся. И, конечно, там продажи становятся более предпочтительной стратегией. Потому что там волатильность редко возрастает вот так, э, и скачет так, как у нас. Поэтому там продажа действительно это стабильный, постоянный заработок. Но в продаже вы должны обязательно понимать, что нельзя продать и забыть про свою позицию. Если стратегия купил и держи, то есть покупка опциона и забыть до экспирации, это еще проходит в некоторых случаях, и такое возможно, то ваша продажа, особенно непокрытые продажи, будем об этом говорить, обязательно контролировать нужно риски. И если вы грамотно контролируете риски, если у вас всегда хватает ликвидности, чтобы вовремя использовать различные методы, скажем, к примеру, там ролирование опционов, или вовремя закрыть опционы, то тогда продажа тоже может приносить очень неплохие деньги. И главное стабильно, более стабильно, чем покупка. Вот именно американские рынки, там лучше работает продажа. Я считаю, что на наших рынках покупка тоже очень неплохо работает. И ее нужно использовать, потому что действительно наш рынок развивающийся. И действительно, приверженцы продаж, да, правильно говорят, что основные деньги все-таки зарабатываются на продажах опционов. Но вы должны, я не рекомендую сразу начинать с продаж, начните с покупки. Хотя бы это ваш риск, вы уже купили, вы ограничили свой риск. Да, 100%, но не нужно покупать на 100% вашего портфеля ни в коем случае опционов. Если вы будете покупать на 5, 10, 15%, то у вас будет достаточно много попыток чтобы в какой-либо из попыток получить хороший куш я уже несколько лет провожу стратегию часть своих средств выделяя на стратегию купил и держи до экспирации беру недорогие опционы и жду пока не принесут мне 1000 процентов 1000 процентов есть я их закрываю это случается не нечасто было всего несколько таких случаев но такие ситуации мне слегка окупает полную потерю стоимости опциона. Удавалось мне несколько раз закрывать по 1000%. Пару раз закрывал я меньше 1000, там порядка 700%. И большинство, конечно, случаев приходилось просто выкидывать деньги на ветер, потому что стратегия не сработала. Но тут должна быть четкая, тоже должна быть четкая стратегия. Данная стратегия, она не вошла в этот курс, но такая... Стратегия тоже возможна, и этот алгоритм вы можете с легкостью на основе данного курса для себя сами построить. То есть покупка периодическая покупка опционов с целью заработать 1000%. У вас может быть два исхода: либо 1000% либо 100% потери. И в этом случае, если больше 10% у вас будет плюсовых сделок, то вы будете зарабатывать, потому что надеюсь убытков один плюс. Вам перекрывают все ваши убытки. Вот одна из вариантов, пожалуйста, покупки э, по стратегии. Купил и держи до экспирации. Но тут еще есть огромное количество нюансов. Можно и покупать ближние опционы, можно покупать дальние опционы, можно покупать куб, э, путы, можно покупать калы. Опять же, возможности огромное количество. И опцион именно тот инструмент, на которых нельзя вот так четко сказать, Покупка работает лучше или продажа работает. Все зависит от рынка, от того, как вы применяете опционы. Здесь возможности на порядок выше, чем у фьючерса. Поэтому, если вы вообще не разбираетесь в фьючерсах, я думаю, вам нужно остановиться пока, и читать и смотреть данный курс и разобраться во фьючерсах. Потому что курс рассчитан все-таки на тех, кто понимает, что такое базовый актив, что такое, что такое фьючерс. Для вас тогда может быть имеет смысл пройти курс технического анализа. На нашем канале есть даже бесплатный курс по техническому анализу. Пройдите его, просмотрите, там есть что такое фьючерс. И тогда продолжайте изучать курс по опционам.